Современное количество декоративных элементов порадует любого покупателя. Разнообразие дизайна и цены позволяет подобрать лепнину под любые проекты. Но вместе с этим на рынок пришли различные материалы и технологии изготовления. Появилось разнообразие качества. И вот в этих отличиях мы и попробуем разобраться. Первое, на что следует обращать внимание, это материал изготовления. Он должен быть безвредным, пожаробезопасным, прочным, легким, долговечным, не бояться влаги и растворителей. Некачественные строительные материалы могут выделять вредные вещества, стирол или фенол, например. Это относится к любым отделочным материалам, в том числе и к лепнине. Так что стоит поинтересоваться, сертифицирована ли продукция и внедрена ли система контроля качества на производстве. Хотя бы проверить наличие СС на сайте продавца или производителя. Неочевидный момент – это устойчивость к растворителям. Конечно, никто не вымачивает декор в ацетоне, но многие краски содержат растворители, и это бывают очень хорошие краски с защитными свойствами или декоративными эффектами, и чтобы их применять, материал должен быть к ним устойчив. Вес. В магазине это приятная тяжесть одного элемента, но затем она суммируется с тяжестью других элементов и увеличивает нагрузку на стены, и удорожает монтаж, поэтому легкие материалы предпочтительнее. Экологичность, устойчивость к растворителям, вес, влагостойкость, пожаробезопасность, прочность, долговечность – все это зависит от материала, и определиться с ним лучше заранее, так как ни один из продавцов не заинтересован в том, чтобы разглашать негативные стороны своего товара, а зачастую просто и не знает скрытых свойств предлагаемой лепнины. Следующая группа характеристик связана с монтажом изделий, хотя учитывать их нужно еще при выборе декора. Для монтажа очень важна стыкуемость, особенно это касается изделий из разных партий. Оценивают ее по двум показателям, по габаритам и по рисунку. По габаритам изделия различаются в процессе их изготовления. С этим сталкиваются многие производители, но не все дорабатывают свои изделия, гарантируя геометрическую точность. По рисунку нестыковка видна будет сразу, достаточно приложить конец одного изделия к началу другого. Плотность изделий. Ее стандартом принято считать плотность легкого дерева. Такие элементы легче в монтаже и надежнее в эксплуатации. Существует пленочная технология изготовления. Эти декоры дешевле, но при монтаже края таких элементов будут махриться, что увеличивает время работы. А еще под пленкой бывают раковины, воздушные пузыри. Крупные рекомендуется выявить и заделать. Вся липнина после монтажа должна быть окрашена, даже если в белый. И вот заводская грунтовка помогает. Она качественная и она ускоряет работы. А если куплены цветные элементы декоративно окрашены, то хорошо закрасить стыки бывает сложно. Они могут быть видны. Заделывание цветных швов Требует и мастерства, и кропотливости. Нужно быть к этому готовыми. Важный момент – расходные материалы. Когда вы производите лепнины и своя линейка клеев, то и фасад, и интерьер будут долговечнее, потому что такие клеи разрабатываются химиками под конкретный материал и условия эксплуатации. Их нужно использовать. Есть свои особенности и в дизайне изделий, в способах их применения и современных возможностях. Самый распространенный внешний вид – линейная поверхность без орнамента. Универсальные элементы. А вот орнамент, классика липного декора. И многие именно так лепнину воспринимают, в рамках классического стиля. Но она давно уже вышла за эти рамки. Современный ее дизайн очень разнообразен. Используется в самых разных стилях, даже в хай-тек. дизайне современных квартир, и общественных мест, и офисных помещений. А самое популярное сейчас ее применение – это эклектика, смешение стилей. Тут она незаменима. Лепнина – это лучший способ добавить классические нотки в ваше пространство. А что касается качества, то прежде всего это четкость рисунка. Ее хорошо видно при сравнении, но нужна умеренность. Низкая четкость создает ощущение дешевизны, низкопробности, а излишняя может смотреться неестественно, искусственно. Надо сказать и о белизне. Посторонний оттенок это минус, может повлиять на конечный цвет. Исправляет его либо хорошей грунтовкой, либо дополнительным сплошным окрашиванием. А вот декоративное окрашивание лепнины – процесс трудоемкий. В хорошем исполнении это, конечно, верх индивидуальности и красоты, но это и время, и затраты. Цветные элементы значительно ускоряют и упрощают эту работу. К тому же вы сразу можете оценить, подойдет ли вам такой стиль. Хорошие производители разрабатывают целые коллекции. Это удобно. В коллекциях есть все нужные элементы. А выполнены они в одной концепции. Очень помогают в дизайне больших и сложных проектов. Есть похожие элементы разного масштаба. Это позволяет привлекать фасад с интерьером, даже с оформлением дверей и мебели. Очень удобно, когда есть гибкие аналоги. На кривленейных поверхностях мастера могут монтировать без надрезов, качественнее и быстрее. Бывают и специализированные элементы для скрытых карнизов и натяжных потолков, для скрытого освещения и офисных коммуникаций. Выбор огромный под любые цели и задачи. А что касается индивидуальности, так уникальность и неповторимость возникает не на уровне отдельных элементов. Нет никакого смысла делать любимый на заказ, пытаясь получить что-то особенное. Там те же шаблоны, те же формы, те же заготовки. Индивидуальность возникает на уровне дизайна проекта как единого целого, то есть на уровне всего, фасада или интерьера. Вы как бы создаете свой собственный, более сложный орнамент, на основе качественных элементов. И чем больше под рукой у вас таких элементов, тем шире ваши возможности, тем интереснее может быть ваш фасад и интерьер. Не говоря о том, что даже в процессе монтажа вы легко сможете что-то заменить, дополнить и улучшить. И, конечно, выбирая элементы под свой проект, хочется понимать и все финансовые тонкости. Соотношение цены и качества чаще всего лучше у крупных производителей известных отраслей. У них и оборудование серьезнее, и система контроля качества лучше. С точки зрения страны производителя преимущество у российских компаний. Тут действует общее правило. Чем ближе к вам завод и чем меньше границ пересекает товар, тем больше вы платите действительно за качество, а не за логистику. Сравнение цены – это вообще интересный вопрос. Взять вот полистирол и полиуретан. Пенопластовые погонажные изделия без орнамента дешевле значительно, Остальные элементы тоже дешевле, но уже не так сильно. А вот стоимость монтажа одинаковая. При этом у полиуретана это примерно 30% от стоимости элементов, а у пенопласта это может быть 80%. Так что в итоге стоимость пенопластового фасада может быть дешевле всего процентов на 30. А вот качество будет хуже на порядок. Другая ситуация – это когда декоры по цене примерно одинаковые, а стоимость монтажа разная. Как правило, монтаж сложнее и дороже у тяжелых материалов – гипс, камень и вариации. Немаловажную роль играют готовые запасы и условия возврата. Чем больше товара на складе, тем лучше. Если вдруг понадобится что-то докупить, вы не должны ждать неделями. Все должно быть на месте. А если поставка идет под заказ, уточняйте сроки и условия возврата. Декоры некоторых марок можно вернуть по полной стоимости в течение полугода. Не 14 дней, как обычно, а 6 месяцев. Это удобно и позволяет обойтись без лишних потерь времени и материалов. Заказали с запасом, осталось вернули. Конечно, при условии сохранения товарного качества. И еще один показатель хорошего производителя – это простой монтаж и обучение. Исходя из опыта работы, чем легче технология монтажа декоров и чем больше производитель позаботился о навыках монтажной бригады, тем больше потом доволен собственник. Грамотный мастер носит значительный вклад в итоговое качество и фасада, и интерьера. В заключении можно сказать, что характеристики декоративных элементов не сводятся только к дизайну и цене. Есть целый ряд других моментов, которые надо учитывать. А что касается цены, то сравнивают не отдельные декоративные элементы, а стоимость смонтированного фасада или интерьера из этих элементов. Будьте внимательны. Анализируйте все важные характеристики липного декора.